и здравствуйте дорогие друзья и зрители моего канала я ник в один да спасибо за подписочки на мой канал только одиночка так Гроут, гар и гархил так заставь. Э, э, э, э, я звука не взял я дурак ну ладно Стать свидетелям паранормальное явление. Так, заставить призрака потушить свечку. Да. Ладно. Ничего не взяли из этого. Ничего страшного. Паранормальное, ладно. Косточку найдем. В принципе, давайте пойдемте. Так, мощный фонарик. Где-то так. Термометр. Ну, дорогой зритель, конечно, ой, Боба, привет, конечно, я тебя узнал, кто ты. Так. Дай нам знак, ты здесь? Боба, я знаю, что О, ты меня знаешь, кто я такой. Как бы... Дай нам так, ты здесь? Грей, ты здесь? Вроде так его звали, как я помню. Ладно. Так, мы сейчас узнаем, кто ты. Ну, вроде и здесь. А это не реагирует. Дай нам знак, ты здесь? Покажи себя. интересно почему она заработала вот здесь именно а будем искать косточки или каким доказательством Так, это не тот зеркало ты здесь дай Ой. дай нам знак ты здесь Дай нам знак. Как интересно, почему она не реагирует? Это я извиняюсь, может быть. Поговори со мной. Ты здесь? Интересно знать, почему она меня шугануть пыталась? Ладно. Ну костей я как не вижу, по крайней мере пока Подвал, знаете, самое нелюбимое мое место. Черт, только не до скалуиджа, до скалуиджа нет. Ясно. Так, интересно, интересно. Я комнату не нашел. И где же комната может быть? Так. Так-так-так-так-так. Так, так, так, так, так. Дать пара э, нормальный... О! А как, а как... А когда я успел на нее нарваться? Ладно. Она реагирует, так значит это точно кто-то. Дай нам знак. Ты здесь? Покажи себя. Дай нам знак ты здесь. Да, дорогой зритель никогда не говори хай хай зик зик перед этой как его потому что она реагирует может что-то я упустил сейчас рассматриваю все эта серия будет не очень длинная так сразу говорю дай нам знак ты здесь Так, телефон. Ага. Вот здесь, значит, да? Отлично. Вот здесь, да, показывает. Отличненько. Так, это скидываем. Так, низкая температура вроде нет. Ладно, понятно. Хотя термометр оставить лучше там. Подожди. Большая температура, но явно это не демон. Так, кто может быть? Да будем думать. Так, отпечатки сейчас посмотрим. Так, тетрадка. Пойдемте. Если э, ты меня знаешь, поставь лайк. Боба. Ага. Горит, Ба. О. Запиши в блокноте, если ты здесь. Это твоя комната? Так. Так, ладно. Пока этого я не вижу, значится. Что? А, она все отрубила, да? Зашибись. Напиши в блокноте, ты здесь. Дайте я его забесю. Так, ладно. Ой. Наоборот. Так. Ультрафиолет, я не знаю. Будем потом смотреть. Так. Радиоприемник хватаем. Активность есть. Значит, там где-то... Ну, пока он на меня нападать не будет. Если он разговаривать будет, так это отлично. Но если он ничего не даст, это будет жопа. Дай нам знак, ты здесь. Погов... Поговори со мной. Ага, отлично. Так. Запись в дневнике. Вот это есть. Так. Ты здесь, это твоя комната, да, значит? Скажи что-нибудь. Так, ладно Интересно, девки пляшут Кто это может быть? Так, так, так, так, так Это, это, это Давайте лазерный проектор поставим И там выключим свет Может, дай бог, чем ему додаст я плохо ориентируюсь духами, я давно не играл, поэтому. Так. Так, отвечаем. Твоя комната здесь? Так, ладно. Сейчас еще камеру надо взять, я вспомнил. Так, камера у меня есть, да. Сейчас будем выяснять. снять. Если он что-то подаст, значит это. Опа! Радиоприемник. Отлично. Только он меня атаковать хочет. Радиоприемник. Дух, морой, летергейст или гегиант. Ген... Ген... Неправильно, конечно. <свистит> Ты опасный? О, все. Ясно. <свистит> <свистит> <свистит> так. Призрачный огонек. Мара. Вот это жопа. Мне лучше не связываться, я понял. <смех> все. Окей, я понял. Я извиняюсь, что вот эти все не выполнил. Но на этом мы ролик, наверное, закончим, дорогой зритель. <смех> Потому что мне будет пукан подгорит, я поэтому отвечаю. <смех> Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, не забывайте под подписки. В какой то веке я записал фосмофобию. Если я был прав, то это будет пром просто easy. Back. Ну, блин, конечно. Ни о чем. Окей, Мара, но ну, я был прав. Ну, на этом мы ролик заканчиваю. Всем пока. До новых встреч. Сегодня ролик был маленький, поэтому я говорю, записывал так.